По предварительным данным, артиллерия ВСУ открыла огонь по Инакиево со стороны Светлодарска, о чем говорит траектория попадания снарядов. В результате обстрела на окраинах города множество повреждений жилых домов, отсутствует электроэнергия. На улице Толбухина повреждены три дома. Дома номер 12 и 14 полностью остались без стекол, В некоторых местах вырвало оконные рамы. От осколочного ранения погиб один из жителей. Вот такого ужаса мы никогда не испытывали. Дай бог Порошенко и всем его этим сообщникам, пережить хоть одну ночь такую. Вот квартира у меня седьмая, а в восьмой квартире влетел туда этот и погиб мужчина 35 лет, двое детей у него, разбито все и это. Также была госпитализирована женщина, сейчас она в тяжелом состоянии. Об этом рассказал заместитель командующего корпуса Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин на брифинге после посещения мест обстрелов города Енакиева сегодня утром. Женщина в тяжелом состоянии, сейчас находится в больнице, ей сделана операция. Дальнейшая судьба будет зависеть, честно, говоря, от ее организма. В общей сложности по Инакие было зафиксировано 6 попаданий по жилому сектору в радиусе трех километров. Также в некоторых местах повреждены газопроводы, однако ремонтные работы уже ведутся. Был поврежден участок газопровода низкого давления по улице Толбухи на 12. Вот уже восстановили люди с газом, все нормально, все хорошо. Анна Триксель, Павел Припа Новороссия Тв.